Защитник, вратарь, тренер Наконец человек, забивший 6 мячей В последнем матче с командой Бразилии Одним словом, встречайте Геннадий Букин по кличке Гена Гол Геннадий Букин создал общество без пап Геннадий Букин самый клевый из всех пап Геннадий Букин Где-то твоей подруги Новые уги, я вижу в стриптиз клубе, но я не сбукин машин, нет, ведь я не механик. Забивал в финале, будто бы Аршавин. Эй, эй, слышишь Даша? Ночью потекаши, я тебя расскажу. если будешь дальше продолжать давить на мозг. Камон, я очень, очень прошу, я штрафной тебе пробью, если принесешь еду. Тут Букин создал общество без баб. Пля, Букин самый клевый из всех. Будь-букен на букен, будь-букен на букен, будь Три к сучке, папа псих, снова в этом глуби об ноги ганда. Генна букин Бук, Ты знаешь, что король, вот мой белый трон. Э, даже да, сука, отъпись у меня пока. Но нахуй, секс люблю обед, будто я католик. Оу. Я полю футбол, я не коплуй как толик. Чизбафтов всегда, суки, кукла вода. А да, тут тутые фигуры, будто куклы ромы. Пап, не пап. хожу налево, весли куб направо в желудке пиво. в руках, Dude, держа держава, мне даже в море хуй по колено. По плечам два раза, Лена, ты полена. Видел мою хату, да мне просто похуй. Пы, девки, нахуй, копы Пусть Букин создал общество, без бап. Самый клевый из всех пар. Денджи, я бы кена